Взгляд допустил что такого, поэтому объясню. Спи, как в старости ночью спокойно уйдешь, не заметишь. Помягче выбрал подушку, спи, крепко подружка. Мне придется убить тебя, и только так я буду знать точно, что между нами ничего и никогда уже не будет возможно.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 Никогда уже не будет возможно. Маврик, мне придется убить его.